Для беспроблемной прокачки топливной системы сейчас будем делать следующие операции. Так, воздушный патрубок у меня снят, его снимать не обязательно, он мешать не будет. Достаточно снять вот эту крышку, она на двух щелчках, вот тут и вот тут. Потом ослабляем центральный болт на ролике. Впускаем ролик вниз. Выводим ремень Так, отвертка лучше. Выводим из зацепления шестеренки привода топливного насоса. образом чтобы она крутилась без изготавливаем вот такую приблуду головка на 21 карданчик удлинитель в болт э, извиняюсь в дрель вставляем либо переходник под квадрат если есть такой у меня пока нет он где-то в пути на заказан ну, тогда можно обточить болт и, чтобы было сюда и крутить привод ТНВД при включении зажигания топливные насосы на данном аппарате не подкачивают автоматом топлива после 9-10 года на другой конфигурации там при включении зажигания автоматически топливные насосы начинают закачивать поэтому так как у меня они не качают берут плюс центральный вынимаю Два предохранителя на топливные насосы и вставляю туда провод. Сейчас, то есть при включении зажигания, у меня автоматически начинают закачивать топливные насосы. Потом выкручиваем вот этот болтик на топливном фильтре. Ждем, пока пойдет топливо без пузырей воздуха. Прокачивается топливный фильтр. Только после этого начинаем прокручивать ТНВД. Откручиваем, ну, самые удобные места. Я вот тут трубку с форсунки. Вот пакеты у меня специально, чтобы топливо лилось в пакеты. На этой стороне. Потом, соответственно, на второй рампе. Опять же, топливо без пузырьков. Добиваемся. Начинаем крутить и ждать, пока вот в этой трубке пропадут пузырьки воздуха. Пузырьки, пузырьки воздуха тут пропали теперь ослабляем вот эту форсунку на паузу поставь впереди. вот видим выходит воздух вот, таким образом начинаем крутить чтобы топливо пошло без пузырьков В принципе этого достаточно. Закручиваем, затягиваем. На паузу. Выкачиваем вторую рампу. Вот у нас пузырьки воздуха. Вот топливо пошло без пузырьков. Затягиваем его. Так как я делаю в одну руку, мне, конечно, подольше. У две руки это все делается быстрее. Все, отключаем топливные насосы. И пробуем заводить.